Мать моя женщина. Всем привет. В сегодняшнем видосе я хочу вам рассказать, как я буду делать для транспортера, ну так скажем, противотуманные фары, ну либо там как, я не знаю, их называют еще по всякому, короче, кто как, кто на что горазд. Значит, делать я их буду вот из этих вот фар, точнее, ну так скажем, я не знаю, как они правильно. Пускай будут противотуманки, короче. От Лансера девятого у меня валялись. Ланцер я продал, значит, противотуманка осталась. Вот такого вот она формата. Внутри лампочка H1, алюминиевый корпус. Значит, проверял, работают, горят вроде бы ничего. Значит, я немножко поторопился и начал там делать, примиряться. Сейчас я вам покажу, что я уже сделал. И, ну, в принципе, и все остальное. Это, так сказать, предисловие. Вот. 12 вольт, 55 ватт Такие вот туманочки от 9 лансера Будем ставить в Т4 Погнали Итак, значит, мы имеем бампер Т4 Дори получается, старнюю С второго года Значит, здесь у нас есть штатные да, окна Для противотуманок, естественно, они заглушены и я решил под эти Противотуманочки круглые высверлить Отверстия, но так как Получилось, что коронка у меня чуть меньшего Диаметра и надо было сверлить Значит, смотрим, вот так вот покажу вам. Значит, атаковать нужно было вот под таким углом, а я сверлил вот под таким углом. Получилось, что это отверстие, оно как бы вот так вот противотуманочка-то входит немножко. Да? А вот так, как она должна стоять вот так, она, видите, чуть тасик не входит. Здесь вот немножко снизу раз чем-то раз, раз, рассверлить, развеличить отверстие. А единственное, что я нашел, это круглый напильник, так что прошу не судить строго за меня, меня за варварские методы, но, к сожалению, только так получится. Значит, у меня здесь увеличить низ, чтобы пролезла противотуманочка. Сейчас я покажу, как это выглядит, когда она, значит, стоит. А, приблизительно вот таким вот макаром это выглядит. Значит, вот таким вот макаром это выглядит. То есть она еще немножко вылезет сюда вперед. Я рассверлю чуть ниже здесь отверстие, и она у нас вылезет вперед. И, соответственно, мы ее немножко облагородим. Все будет хорошо. Так что смотрим и переключаемся. Значит, такие дела. Немножко я подготовил место. Установил туда фару. Будем так ее называть. Вот Крепление немножко выглядит лебезно, но это ничего страшного. Я их приварю. Для начала нужно сначала отрегулировать все хорошо. Сейчас вам это все дело покажу. Все колхозненько, так что не судите строго. Итак, значит, все это выглядит приблизительно вот так. Видно, да, что строительные эти, как их назвать, подвесы, господи, сделал, приключил с двух сторон. Сейчас это все держится достаточно, ну так, достаточно. Единственное, что как оно шатается, это вот так. То есть вот так, вот так, вот так То есть по бокам оно держится крепко За счет этих подвесов здесь я их приварю Небольшие технические неполадки <coughs> Запотел объектив Значит, вот такие вот подвесы Здесь я их приварю, вот к этому кронштейну И вот этот вот тоже здесь приварю Соответственно, здесь будет все на жестко А здесь мы потом, я не знаю, что-нибудь придумаем Короче, в итоге Держится это все достаточно плотно Между собой, они тоже я еще их скреплю Поэтому будет все стоять очень хорошо выглядит все это приблизительно вот так отсюда вот так вот бампер немного то есть это вот так вот выглядит угу. а у меня еще есть такие маленькие светодиодные лампочки такие вот не знаю может быть их куда-нибудь сюда что ли в уголочек она такая вот маленькая сюда еще тоже добавить но так как эти фары будут светить они по бокам будут больше светить потому что так ну, так получается может быть в середину сюда воткну эти две чтобы светили по короче середине Вот так. Так, значит. Ну вот, собственно, что получилось у меня после сварки. Немножко забыл, что я снимал. Блин, пока фотик ставил на зарядку, совсем забыл. А, значит, я уже здесь подкрасил. Получается, серебряночкой прошелся я. Ну, точнее, хромовая красочкой я здесь покрасил. Ну-ка, фокус. Отлично, да? Все покрасил. Сразу говорю, спасибо большое за критику по поводу сварки. Все нормально держится. Мне главное, чтобы это все функционально было приварено и чтобы все это держало так, как нужно, чтобы не шаталось в бампере, а стояло намертво. Так что вот так вот. Значит, первая сторона. Все вот здесь. Сделал распорочку еще к бамперу, прикрутил на саморезик. Здесь на саморезик все держится хорошо. Если вдруг у вас мучает вопрос, что это ни хрена не работает. Все работает. Значит, поехали с другой стороны. Подтекает у меня малясь маслица. Это я делал две. Вот это первая, и вот там вторая. Это для того, чтобы масло полностью сливать с поддона. Прямо вообще полностью-полностью. Так, значит, вторая сторона выглядит приблизительно вот так. На двух распорочках все приварено. Все приварено хорошо, держится хорошо, покрашено все четенько. Так что Все работает. Я уже подключал, сейчас подключать не буду, блин, сейчас немножко нету времени у меня подключать. Покажу вам уже, как говорится, в финале, как это все работает. Вот, что еще сказать? А, кнопочка, погнали, сейчас покажу. У меня еще в комплекте от тех, получается, фар, ну, которые я покупал на Лансер, остались вот эти вот штуки. Ну, то есть они шли комплектом. Две такие, два крепления, две фары и проводка, короче. Вот, значит, проводка. Здесь у нас есть реле. Такое вот реле. Сейчас, секундочку, я его, наверное, сделаю вам поближе. чтобы потом не было вопросов лишних. Реле, значит, вот такое. Ну, судя по всему, обычное. Только что разъем необычный. Сразу сделан также предохранитель. Вот он здесь, предохранитель. Реле, все провода выведены. Сюда подключаем, значит, делают... Сюда получается плюс, сюда вот минус, а отсюда уже выходит, соответственно, честно сказать, не знаю. Ну, это на, получается минус на фары, а это плюс на фары. Но это не точно. Фиги знает, короче. Это значит поэтому. А остальное я уже немножко провел, сейчас вам покажу. Сейчас, секундочка, секундочка, секундочка. Так, значит, здесь получается я открыл заглушечку. Вот здесь вот заглушечка. Одна рядом овальная, это получается у меня от спидометра. Вот это круглая внизу. Это получается я провел сюда. Вот он провод идет. Вот-вот-вот-вот-вот он идет. Сейчас я Бля, осветительный прибор свой. Значит, вот он идет. И получается.. Вот это вот соединяется. Это, я не знаю, наверное, плюсовой провод соединяется там с проводом из реле. Ну, короче, не суть. Все, это вот так вот идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет туда. Фокус. Отлично, туда заходит. Сейчас покажу дальше. Погнали. Так, теперь заходим у машины. В машинное отделение. Секундочка, секундочка. Так, значит. Здесь, что я сделал? Значит, я... Сейчас дверь, дверь, дверь, дверь. Не упадет, не упадет. Значит, через отверстие, соответственно, немножко света. Отверстие я вам, наверное, не покажу, но покажу сам провод, где он идет. А, вот он, вот это вот, вот этот вот провод, вот он. Вот он, это идет из-под капотки, получается, этот проводок. А нет, погодите, брешу, вот. Света, короче, туда не, не доезжает, Света. Вот он, провод этот, видите, синий, из-под капотки этот идет. Он, значит, идет, идет, идет, идет, идет, идет, приходит, м -м, короче, вот туда, куда не ходят поезда. Значит, приходит под панель, там вся проводка эта, так. Вот, и получается, вот с блоком управления света я поставил кнопку, которая была в комплекте. Все, она работает, то есть я подключил, из нее, получается, выходит синий провод. Два желтых и черный. Соответственно, черный это масса, желтый это плюс. Там сдвоенный желтый, он в один уходит. Это плюс. И синий это, получается, наверное, включает, я так подозреваю, реле, чтобы включились противотуманки. Но это не точно. Значит, сейчас я убираю свет и показываю вам. Угу. Включаем зажигание. Чик, загорается. У меня получается свет. Ну, это вот. А, то есть, загорается, когда все. То есть, вот я включаю, выключаю. Это ну, блок управления светом, так получается. Вот я включаю подсветку, у меня загорается здесь, загорается здесь, загорается, когда включаем вот так вот кнопка, чик, зажигания. Соответственно, подсветочка в креслах прям вообще топовая, с двух кресел. Ну ладно, не об этом сейчас. А это термометр, если кто не знал, наружный на улице показывает температуру. Ага, значит, получается, и теперь вот а, включаем. Видите, стал ярче значок. Выключаем, стал тускнее, включаем. То есть кнопочка все подключил. Осталось, получается, а, выключаем зажигание. То есть здесь надо было найти плюс, который идет на зажигание, который появляется при включении зажигания. Этот плюс у нас находится... Также э, брал я его из колодки зажигания, он выходит черный. Блять, вот если бы я вам было, у меня 16 рук, я бы вам показал бы. Вот честная пионерская. Давайте на ключ повесим все это. Я вам покажу. Значит, из колодки вот сейчас максимально попробую сделать. Адекватно. То есть получается, если на колодку со стороны водителя снизу смотреть, видите, толстый кабель красный. И вот рядом с ним получается черный. Вот этот вот черный идет, а потом идет красно-черный. Вот этот вот внизу черный, это получается плюс, на котором плюс, плюс, на котором появляется плюс при включении зажигания, короче. Вот такая ботва. У меня именно с этого. Не знаю, как у вас будет. Ну, короче, надо найти плюс, который появляется при включении зажигания. Все, к ним подключается, получается, кнопки, чтобы, соответственно, при выключении зажигания все это тухло. Я думаю, блин. Доступно объяснил уже, и, блин, еще подробнее объяснять, я думаю, нет смысла. Значит, следующими действиями моими будут какие? Прошу прощения за бардак, но как бы без него никуда в гараже пока что. А, противотуманочки, значит, светят, потом покажу, как. Значит, подключу провод, когда будет время, прокину вот этот провод, получается, из-под капотки, повешу туда реле, к нему подведу от противотуманки от первой и противотуманки второй а, провода, Туда все это сделать, запитаем, там где-нибудь повесим, вон там вот возле аккумулятора, вот тут вот где-нибудь это реле. И все, и будут работать туманочки. Еще я просверлил два отверстия. Сразу говорю, блин, за колхоз сорян. Ну вы же не любите, блять, колхоз. Точнее, любите пообсирать. Так как противотуманки светят немножко по бокам, так как они, ну блин, не штатные, короче. И не получается их. Ну, можно, конечно, сделать, но придется геморроиться сильно. Они светят немножко в бок. Вот. Я сделал еще два светодиодных Вырезал, просверлил два отверстия Под 10 У меня вот эти светодиоды были вот. От них провода висят Вот они Получается И вот и все получается Когда я буду включать вместе с противотуманками То есть середина будет освечиваться Этими светодиодами То есть место где туманка светит Первая здесь к примеру да. Вторая здесь А посередине ничего не светит Вот эти светодиоды будут светить посередине ну, по крайней мере, так задумывалось, а там посмотрим. Так, ну что, продолжаем снимать, точнее, продолжаем делать. Снимать уже буду по факту. Бля, вот тоже вот. Ну откуда вот эта вся жижа? Ну, вот видите, тоже мокрая. Ну вот откуда, блин? Просто у меня просто нет слов. Откуда все это, блин, припотевшее? По радиатору вне сивини с радиатором мокрый. Хрен знает, мы уже радиатор уже жопа. Так, не переключаемся. Так, значит, добро пожаловать опять. Смотрели, да? Молодцы. Значит, что я сделал? Реле прикрутил, тут отверстие уже было, тут стояла сигнал раньше. Значит, проводочки. Провел проводочек от, вот он у нас идет, беленький проводок. От правой противотуманки к левой противотуманке. Потом это все благополучно выходит сюда. Вот здесь проводочек, получается, вот он белый выход. А, нет, вру. вот он белый проводочек выходит от противотуманок. Соответственно, плюс синий, коричневый минус. Подходит на реле, на плюсовой и минусовой выход. Отсюда, значит, минусовой провод прикручен к аккумулятору. Ну, как пишут, что к аккумулятору надо. Ну, блин, я вообще думал на корпус, но прихерачил на аккумулятор. И, соответственно, питающий провод тоже, вот он, получается, плюсовой белый. На плюсовую клемму. Ну что, давайте я вас сейчас поставлю. Сам пойду включать. Еще не проверял. Поэтому вы будете, так сказать, эксклюзивно первыми, кто увидит, как это работает все. Так, сейчас я вас тут поставлю аккуратненько. Аккуратненько поставлю. Вы падаете. Блин, давайте. Чего вы не стоите-то? Народ. Сейчас, секундочка. Секундочка, у меня есть корыто, кстати, на ну на тычек тоже, ну, который поддон, тоже буду устанавливать скоро. Так, значит, стульчак. Вас надо как-то поставить так кайфово, чтобы он всем видно было. Карты эти, блядь. Ну-ка, ну давай же, ну, блядь. Короче, будет видно, да я так подозреваю? Фокус. Фокус группа. Так, вам видно. Вы кайфуете, да? Ну что, смотрим? Не переключаемся. Блин, сыкотно. Но ну, ничего страшного. страшного. Так, включил зажигание. Включил зажигание. Включу туманки. А теперь свет. Ну как горит кайфово У -у -у, жара реле щелкает я слышу вроде горят вместе с фарами топчик да ну вот в принципе красиво выключаем зажигание иду к вам вот он я ну что, посмотрели, работает, все четенько. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите новых видосов. Всем спасибо и пока.